Всем привет друзья в этом видео я хочу рассказать где находится датчик света в автомобилях kia rio 4 и kia rio x-line многие в комментариях видео мне пишут что датчик света на данном автомобиле находится не на панели а в специальной такой коробочке где у нас посередине зеркало то есть где лобовое стекло так вот друзья чтобы разобраться я сделал запрос в интернете где ответ был неоднозначный где-то писали что он, соответственно, в этой коробке. Кто-то писал, что он размещается на панели посередине, как раз возле лобового стекла. И поэтому я решил все-таки разобраться сам. И сейчас мы вместе с вами проверим, и я вам покажу, где он точно находится. Поехали! Итак, многие из вас говорят, что датчик света находится вот в этой вот пластиковой коробке, то есть за ней. И как раз -то он э, прилеплен на лобовое стекло и как раз реагирует на освещение. Соответственно, не соглашаются с тем, что датчик света находится вот здесь. Так как на всех комплектациях, э, даже ниже комплектации Prestige, у всех есть вот эта вот штука, то есть датчик света. Но не у всех есть подрулевой переключатель с функцией авто. То есть он есть только в комплектациях Prestige и Premium. Так вот, чтобы понять, датчик света это или нет, то здесь особых действий прилагать не нужно. Сейчас мы вместе с вами проверим. Для этого нам нужно всего лишь взять обычную тряпку и завести автомобиль, включить функцию авто света так сейчас заведем все автомобиль я завел при вас переключаю тумблер на авто и видим что на панели приборов у нас нигде нет обозначения что включен ближний свет также сейчас я вам покажу что свет не горит горят только дхо а теперь давайте проверять специально для тех кто утверждает что датчик находится именно в этой коробочке как вообще работает датчик света то есть тогда когда у нас на улице темнеет то есть на датчик света не поступает а, определенный сигнал то есть отсутствует свет он у нас а, запускается и включается ближний свет так вот, что мы делаем? Давайте проверять. Я закрываю. Получается, свет у нас не поступает. То есть, эту коробочку я закрыл. Смотрим. Свет так и не включился. Еще прижмем посильнее, побольше. Через эту тряпку свет точно никаким образом не проходит. Она очень плотная. Еще раз проверяем. Свет не горит. А теперь давайте положим эту тряпку на тот самый датчик, который у нас находится на панели. Закрываем его. И смотрим. Включился свет. Функция «Авто». Убираем. Свет выключился. Вот так, друзья, датчик находится именно здесь. Вот, пожалуйста, еще раз. Не здесь, а на панели. Еще раз вам показываю. Включился автоматический свет. свет горит так что друзья датчик света у нас находится по середине панели возле лобового стекла вот тут вот вот он еще раз говорю для тех кто утверждает что у них на комплектациях комфорт и люкс тоже такая штука есть. Да, она есть, но скорее всего она просто не задействована. Так как делать панели с данным вырезом или без него для корейцев очень накладно. И поэтому делается одна типовая панель с таким датчиком. Но скорее всего в предыдущих в комплектациях ниже он не задействован, а уже Соответственно, работает только на комплектациях Pre Prestige и Premium. То же самое, как с круиз-контролем. На комплектациях комфорт здесь у нас стоит просто заглушка. Но вся проводка круиз-контроля, она вся проведена. То есть, соответственно, докупив вот этот модуль, мы его просто подключаем и все. То есть, все работает. То есть, аналогично, скорее всего, и с датчиком света. Я, конечно, утверждать на 100% не могу, что он там точно есть, но факт, что э, там есть какая-то либо заглушка, но факт в том, что он стоит, но не работает именно на комплектациях комфорт и люкс. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам было полезно. Добавляйтесь в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик. Всем удачи на дорогах, всем пока!